Приветствую себя на канале И сегодня в продолжении темы О избиении людей под Харьковом Националисты, как вы все знаете Или не знаете, если не знаете Вот здесь предыдущий ролик Где националисты на машинах подъехали Остановили автобус с ополчением партии ОПЗЖ или Киевы и расстреляли их практически в упор. После того, как автобус остановился, началась большая потасовка и драка. Итак, Родион Кудряшов десантом высадился в Киеве. И не просто высадился в Киеве десантом, а он нашел Илью киеву Но и здесь у них началась словесная перебранка. Итак... То, кого победил в этом батле. Давайте вместе посмотрим, что распространил Илья Кива. Какое видео он выложил в сеть. Потому что радион не выложил этого Кива. Этого видео. Итак, смотрим. Я отвечаю за каждое свое так и я с тобой нормально. Что ты хочешь, Что ты хочешь? Что ты хочешь? В рамках закона и чинного законодательства. Еще раз говорю: в рамках закона и чинного законодательства. Какого не подходи? Ты боли, больной коронавирус. Да Та не, давай про пол. Мне просто интересно, ну, честно про показывать. Что ты разговаривать, я не понял? Что с тобой нахуй разговаривать? Слышишь? Слышишь, ты умник, блядь. Что с тобой нахуй разговаривать? Ты, блядь. Есть вопросы? Бля, я спрашиваю. Вопрос спрашиваю. Есть? Ну задавай нахуй вопрос. Отлично. Видите? Значит, что здесь происходит? Я отвечаю, здесь происходит русском, Батл между... Родионом и, и, и Кивой. И Кива. Напомню, это человек, который чуть пониже и находится справа а в черной, вязаной шапочке на голове для того, чтобы рамках ему не было холодно, и либо, скорее всего, или чтобы ветер не растребовал волосы. А, я забыл, он высокий, но ничего страшного. Итак, Кива да говорит. Что ты, что ты что хочешь? Этот бабоса между ними. Вот. Слышишь вы ты, Что с тобой на Он говорит. Родион говорит, здесь нет, не очень хорошо спрашиваю. слышно, но здесь Вопрос, вот второе видео лезет, появилось, лезет. вот посмотрите, задавай по Родион ему говорит, Мать, еще раз. Ты сказал, что там нас всех будешь убивать, переворачивать. Что ты хочешь, нам? Вот мы здесь что убивать, ты хочешь? Убивать, что ты хочешь? В рамках закона да, и чинного убивать, законодавства. Еще раз говорю: в рамках закона Слушай, и не, чинного законодательства. Какого не, не подходи? Ты блин, больной коронавирусом, отойди. Дистанцию соблюдай. Да не, давай про полк. Мне просто интересно, честь полка А что ты его разговаривать? Не подходи ко мне. Потому что у тебя корона. Он говорит, почему? То есть, ху-ху, он отбивается от, скорее всего, кивенных слюней. Потому что вы знаете или не знаете, но можно передать корону через слюну. Если она попадет тебе на кожу или в глаза. Не дай бог, конечно. Да, это не новичок, я согласен, это не новичок. Но, тем не менее, зачем болеть ненужной болезнью? Родион здесь Абсолютно прав, и он открывается от Кивы как можно. Понял, он уже. его провоцирует так и, и сказать, да. нападает на него опять, наседает с новыми словами. Но Кива как будто Что стоит, Что вы же прям видите, закона, вот, вот видите, Еще он раз, стоит, как будто пытается возвыситься над радионом, хотя радион выше. Э, ростом. Да. Чем да нет, я. Давай я, пол. Мне Но просто это интересно, что ты можешь разобрать того, что все нацисты говорили. Как мы луп санули. Слышишь ты его? Что Все сторонники. Киевы сказали, вопрос, как. Нет, у, у, вопрос сделался. с киевцы ну, пришли с десантом на киевские улицы и пытались что-то выяснить у Киева. Что они пытались выяснить? непонятно. Лично мне с этого диалога осталось много непонятно. Нахрена они приехали? Что они хотели? Если они ему угрожали, то это должны были сделать немножко по-другому. Если это не угроза, а просто перепалка, то что, какой от нее толк? А также, друзья, вы же все помните, что Кива у нас был одним из очень сильных активистов Майдана. Не только активистов, он еще был э, зам не простите, он был советником министра МВД Авакова. Хо! То есть, он же приближенный к нему. Советников, ну, нельзя сказать, что бывших не бывает, но тем не менее, если я был у кого-то советником, то у нас остаются отношения. Они остаются, могут негласными быть, могут быть гласными и так далее. Да? То есть, он не работает сейчас советником у Авакова, но тем не менее, я уверен, что у меня почему-то есть такое предчувствие, что э, у них все-таки остались взаимоотношения э, между Аваковым и Кивой. А это значит, что все вопросы эти решаются тоже э, с Аваковым. Какие вопросы? Ополчение, как это делать, как получать разрешение, э, как, э, как это все правильно легализовать. То есть, вы же понимаете, оружие и так далее, это все нужно делать. То есть, а если у тебя есть связи, то ты все это можешь решать. В то же время нацики, которые охраняют на, сейчас президента и охраняют его покой и требуют закрыть ОПЗЖ и партию Шария, тоже под кормыши Авакова. То есть получается так, что это две силы э, аваковские, которые сейчас столкнулись лбами между собой. И что у нас получается? А получается, что то, что все это мы видим по большому счету, может быть спектаклем. То есть, это все нам показывают для того, чтобы подогреть одних Белецких, Белецкого и его ополчение, нацкорпус и вот эти новые перетрубации, ну и людей, которые вступили в ополчение ОПЗЖ, которое руководит Киева. Если развить мысль, и, скажем так, немножко ее отпустить и увидеть, что получится дальше. А получится дальше, что две силы подконтрольные подконтрольным, а получится так, что две силы подконтрольные одному министру, который имеет очень большое влияние в стране, которого не убрали два раза за э, каденцию. Э, Владимира Зеленского, то есть он первый раз зашел в кабинет министров и когда кабинет министров ушел, Аваков опять остался министром МВД. То есть это такая фигура, которую не смогли убрать. Его называют черным кардиналом Украины. Также он помог Владимиру Зеленскому избраться. В каком плане он ему помог? Он, он проследил, за чтобы не было на участках, голос, во время голосования подтасовок, чтобы не было вбросов. И милиция стала здесь в противовес Петру Порошенко. И в принципе голосование прошло тесно, как вы помните, были вторые, был второй тур. Итак, две силы плюются друг в друга делают шоу, страдают мирные люди. И, кстати, я хочу извиниться за то, что я сказал, что два человека погибло, два человека не погибло, а они были при смерти, так как ранения были очень серьезные, и люди не дышали, не шевелились, но их в больнице откачали. Они все равно находятся в тяжелом состоянии сейчас. Об этом также Илья Киева сказал во время своего интервью. И под конец, под конец, я думаю, что это очень похоже на подогревание публики, это очень похоже на такую борьбу межклановую внутри самих кланов. То есть вот есть у нас какое то как и в любых компаниях, есть отдел доставки, есть отдел маркетинга, а это две охраны, грубо говоря, двух политических кланов, которые сейчас столкнулись между собой. Ну, будем наблюдать за этим спортом и смотреть. Очень жалко, что страдают невинные люди, страдают кто всегда солдат, всегда пешка не попадайтесь на удочку думайте сами и не поддавайтесь на это все также у нас вчера был инцидент Егора Жукова опять извили Егор Жуков как вы знаете оппозиционный политик, как его называют либерал и защитник всех страждающих работающий на Эхо Москвы, получил вчера по нюням. И э, это приписывают к политическим оппонентам изменения Егора. Мне жаль, что до сих пор протягивают руки и избивают людей, невзирая, кто они такие, журналисты, не журналисты. Э, но любого человека нельзя бить. Тем не менее, это происходит. За месяц это второй раз, первый раз. Егор смог убежать, в этот раз нет. Говорят, что его попросили закурить, а у него не оказалось сигарет, и ему всыпали. Жаль, мемчик этот в сети гуляет. Я не удержался и поставил его. Давайте посмотрим на него вместе. Вот так, друзья, видите, Против... противостояние в Киеве, его и вот дали по щам, печально, что там, что там, не очень хорошо, это все складывается, нельзя распускать руки, не стоит никого бить, всегда оперируйте своими словами, я понимаю, что когда слов не хватает, вам хочется кого-то гряхнуть дубинкой по голове, ну или на крайняк прострелить ему ногу, что не советую делать ни в коем случае, все равно нужно уметь словом раздавить своего оппонента. И, кстати, да, вот то, что произошло между Кивой и э, Родионом, никак на батл не похоже. Это было лавк, э, гавканье хм, невнятная овчарки с бульдогом. Я вот так вот сравнил этих двух людей. А что вы думаете по этому поводу, я буду рад услышать внизу в комментариях. Всего вам хорошего и до следующих встреч. Пис!